IceTo! А? Воробей Ричард, воспитанный аистами, возвращается. Да! <свеч> Приветики! Пап! И он готов к приключениям. Как тут интересно! И красиво! Как прекрасный замана воспримет! Ой -ой. <свеч> Любишь приключения? Ага, даже больше, чем ты. Трио в перьях 2. Это против правил. Это было так круто! <свист> Хочу еще.